Как понять, какие права допуск в этом мире ты имеешь? Какие права и допуск в этом мире ты имеешь? Да, хороший вопрос, очень, очень тяжело это понять. Значит, смотрите, есть права по крови, то есть по семье, есть права по реинкарнации. По крови это, как правило, социальные права, которые ты имеешь. Право на деньги, право на здоровье и право на удачу. Это вот эти вот вещи переходят обычно по наследству. Серьезные вещи такие, как отчасти тоже право на удачу, право на знание, право на власть и право на магию, это все, по большей части реинкарнационные предпосылки и предрасположенности. Всего существует семь базовых потоков потоков сил, которые распределяются между людьми. При этом три нижних потока здоровье, деньги и удача. Они, как правило, распределяются между людьми. Высокие потоки знания, творчество, власть. Они распространяются между, ну, скажем так, высокими кастами, между правителями и отчасти воинами, верх, верхушкой воинов и, конечно же, кастой магов. Права, которые у тебя есть в этом мире, обычно видно сам, сразу с самого детства. Ну по родительской семье это понятно, да? То есть никто никогда не голодает. все в общем-то выживают при любой власти. Право на здоровье тоже болел ли ты болеешь ли ты чем-то особо сильным, катастрофичным способным привести к летальному или сходу или, в принципе твоя система обладает всеми нормальными качествами саморегуляции. А вот э, удачи тоже такой, такой вопрос. Да, э, родители и ты тоже удачливы или нет. Это еще по, по детскому саду, по школьным годам можно определиться. Да, выучил урок, всегда спросит, не выучил, никогда не спросит, то есть всегда попадание, выучиваю один билет, и да, его, его же вытаскиваю на экзамен. Но однозначно есть поток удачи. А, вот, а все остальное уже немножечко а, серьезнее по личным внутренним предпосылкам. Право на знания есть у человека, когда, например, все знания идут к нему в руки сами. То есть если у него встречаются люди какие-то на пути, это всегда учителя, которые готовы его чему-то научить, хотя бы, хотя бы самой малости, но всегда готовы поделиться знаниями. Значит, у человека есть право на знания. Если у него есть право на любовь, то каждый роман, каждое, каждое отношение всегда заканчивается достаточно хорошо, никогда не катастрофа. Всегда это хорошее переживание, которое не приводит к негативному опыту. Например, если у человека есть право на творчество, то любое его творение всегда уникально, то есть он не занимается компиляцией, он не занимается повторением. Ну и если есть, конечно, у человека право на власть, это тоже видно, это всегда лидер с самого начала, самого вот с самого горшка, с детского сада, это всегда лидер, он не может просто быть иначе. Ну и право на магию. Здесь Следует внимательно просто отнестись к собственным потребностям да, и к самому непосредственному вот этому праву. Потому что право на магию включает в себя присутствие всех верхних потоков. То есть право на творчество, право на власть, право на знание. Любовь так всяк, но желательно, чтобы тоже была, потому что на, на, на, на любви ты можешь сделать здесь, делать здесь в этом мире очень серьезные дела по крайней мере твою информацию и твои деяния, которые люди воспринимают на потоке любви, они воспримут с гораздо большей легкостью и доверием, чем если ты будешь внушательно это все дело на потоке ненависти. Потоки ненависти сложнее. Вот. Поэтому магия включает в себя в обязательном порядке присутствия всех вот этих вот трех верхних потоков. Если они присутствуют, то возникает такой вот побочный эффект. Ты начинаешь интересоваться оккультным, буквально как только читать научаешься. Не любовные романы, да, а сказки, мистики, легенды, история о потусторонних мирах интересуют в большей степени, чем что бы то ни было. Причем это возможно Желание, вот эти вот потребности, да, вот эту тягу, она ничем не объяснима Например, родители могут быть вполне прагматичными людьми, и ты можешь воспитываться в вполне себе рациональном обществе. Но вот почему-то тянет, тянет. Да. Есть, знаете, все, все люди делятся на две категории, одни, которые понимают и любят мастера Маргариту, а другие, которые терпеть не могут, это, ну, вот это вот показатель. Да. Потому что в мастере зашифровано очень много что, у кого есть тяга к магии, пытаются заниматься этой расшифровкой, даже сами не понимая, чего они так любят эту книгу, и чего они ее перечитывают когда-то сразу, потому что пытаются найти вот эти самые ключи. Вот эти права, по сути, надо просто проанализировать свою жизнь, надо хорошо знать себя, свои предпочтения, не задавленные, а действительно природные, знать то, чего ты не принимаешь ни в коем случае в этом мире, потому что это тоже является показателем. К чему ты стремишься в какой плоскости бытия строятся твои цели, так и определять, какие права есть, какие нет. Любые права, даже если они латентные, даже если они спящие, всегда можно разбудить и восстановить. Если ты понимаешь, что да маг Теперь, например, не хватает права на власть, значит его нужно просто приобрести или как-то растормошить в себе. Через генеалогическое древо, например, очень хорошо вот это вот делается. Вдруг кто-то из твоих пращуров был во власти, да, тогда можно, соединившись с ним, взять алгоритмы, недостающие алгоритмы управления, алгоритмы властью, которые были у него, но тебе по крови пока не пришли. Специальные техники через родовые линии, техники четвертого курса, вы это дело можете совершенно легко к себе подтягивать. Да? Просто долго иногда бывает устанавливается контакт, ибо родичи, права которых мы хотели, хотели бы взять себе по крови, они могут находиться за очень много поколений вниз. И надо пробивать, пробивать, пробивать, пробивать каналы, это иногда бывает очень долго. В любом случае, каждый случай уникален, общего, о, о, общего алгоритма почти никогда не бывает. Каждый человек это свой комплект прав, и каждый человек приходит в себя либо эти права устоять, отстоять, утвердить их за собой, либо приобрести новые. Вот. Поэтому через свое прошлое, через воспоминания детства, через свои детские предпочтения или непредпочтения, когда еще социализация и нормы морали не коснулись сознания, можно очень четко определить, куда тебя тянуло по природе, по естеству своему. Если знаешь своего покровителя, если знаешь своего наставника, то это сильно упрощает ситуацию, потому что информацию можно запрашивать от него. Вся информация о твоих первичных правах с точки зрения реинкарнации находится в земле на определенном уровне и управление стихиями, то есть знание, умение работы со стихиями, то, чего мы с вами учимся на стихийном факультете, дадут вам как раз те навыки брать эту информацию из базового источника из земли со слоя реи. Все твои кровные связи, все твои кровные права находятся уровнем выше, точно так же в Земле, но на слой единицы. Вот, тот, кто занимается на стихийном факультете, вот это вот. Не знаю. Это просто устанавливать контакт и долбить, долбить, долбить, долбить, долбить. Главное помните, что никто не стоит и не ждет, Распахнул двери в позе, согнувшись, ожидая, когда вы туда войдете и возьмете. Иногда информацию о самом себе приходится добывать очень долго, покрупиться, выковыривать из гранита. Я должна быть просто к этому готовы. Если вам надо, вы и пойдете, потому что кроме вас. По большей части это не нужно.